Доброе утро, вечер, день, ночь, я знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада. Что происходит с человеком в данное время? Первое, второе, третье, четвертое, выбирайте любое времечко в описании под видео, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, можете выбрать три мужчины, одна женщина, три женщины, один мужчина. В принципе, здесь человек у нас загадал не какое либо пол отдельно, поэтому мы будем рассматривать вне от пола, но просто что происходит в данное время, когда вы посмотрели, вне зависимости, когда вы посмотрели. Поэтому спасибо вам э, э, да, за, за комментарии, за лайки, за все самое. И ставьте, пожалуйста, уведомления, а то бывает не слышно ничего. Поэтому давайте, ставьте на паузу, скушайте что-нибудь интересное, вкусненькое, а мы погнали. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый камушек Интересно, Что происходит с человеком в данное время? Что происходит с человеком в данное время? Ищет выход человек в данное время. Сейчас человек в затруднительной ситуации, кто бы ни был мужчина, женщина, мы, соответственно, пол. Но сейчас человек справляется, человек ищет свой индивидуальный путь. Я не удивляюсь такому моменту. Индивидуальный. Вот. Но что-то задумывает, что-то новое, возможно, какие-то планы строит, бизнес строит, какие-то, возможно, какие-то, фарм... для себя некоторое обучение здесь. А, все люди, что происходит с человеком в данное время, здесь есть затруднительная ситуация, сразу говорю. Здесь есть какой-то подвох в этих людях, и, то есть они думают, что есть подвох. Здесь есть какой-то запрет, здесь есть э, э, хотение понимать, что будет дальше. Но здесь я бы сказала, что делает человек больше акцент, как выбраться из ситуации, а нежели какие-то «а что будет?». Нет, здесь прям сразу человек к этому старается, человек к этому прилагает умственные способности, силы, всю свою логику, все свои знания в какой-то определенной ситуации. Возможно, это ситуация касаемо детей, это касаемо бизнеса, это касаемо... Возможно, каких-никаких отношений. Но именно развитие и выход в какие-либо ситуации, благоприятные для человека. А именно старается найти выход. Не удивлюсь, что именно свой собственный путь. То есть я даже не удивляюсь, если у человека такое прям понятие в жизни. То есть человек, да, обычно тропам, я-то тропам, которые ходили люди, это неинтересно не для таких людей, но ищут какой-то выход в своей жизненном каком-то затруднительной ситуации. Если что, напомню, у нас спонсоры могут дополнительно спрашивать какие-либо вопросы, уточняющие. Но здесь, я бы сказала, ищут выход. Эм, да, возможно, ищут выход, но при этом строят какие-то планы. Но здесь все равно именно основы искания выхода из ситуации. Есть какое-то затруднение по э, человеческим меркам. То есть, либо кто-то ставит какую-то затруднитель, затруднительную ситуацию, либо женщина, либо сама женщина себя ставит в затруднительную ситуацию, что старается выбраться и прилагает очень максимум силы, энергии э, для этого. Здесь самое-самое-самое. Но идти во что-то новое, возможно, получить какие-то новые эмоции, новые ощущения, но и при этом это чувствовать. То есть эти люди э, хотят э, сделать так, выйти из ситуации своим путем и при этом, чтобы их какая-то реализация была также ощутима. То есть на какой-то какой вере здесь больше не идет какое-то движение. Здесь всегда ну, ну, чтобы, ну чтобы я знала, какой результат меня ожидает. Вот здесь я бы сказала, больше какой-то такой момент. Вот. Ну, почувствовать надо этим людям результат, похвалу и тому подобное. Если вы загадываете какого-то человека, то, пожалуйста, похвалите за какие-то заслуги, потому что достаточно много приложил к этому сил, эм, какой-то ответственности своей и тому подобное. прям да. То есть какие-то незаурядные личности происходят на этом варианте, либо вы, может быть, загадывали сами на себя. В принципе, я не удивляюсь. Выход из сложный Для человека ситуации. Ну, ну, сложная, да, сложная, плачевная, очень огорчительная, невосполнимая. Возможно, также потеря, либо у человека очень... Ну, как... Нет ощущения какого-то покоя и какого-то хорошего настроя в жизни. Возможно, кто-то боится, что он будет ненужным. Кто-то боится по поводу своих каких-то, возможно, своей работы, то, чего он достиг. Не чувствует себя вот именно каким-то значимым человеком, да. Но также есть какой-то груз, некоторая ответственность, я бы сказала, в своих же действиях. Возможно, человек куда-то ввязался во что-то собственноручно. Возможно, кто-то поставил его в какие-то условия, в какие-то рамки, где человек испытывает страхи и испытывает неприятные эмоции. Вот. Ну то есть здесь достаточно тяжелая для человека ситуация, какую бы вы не сказали, какую бы вы не думали. А правда здесь сложно для человека. То есть, если вы думаете, что можно легко выйти, что он там так-то так-то так-то можно, нет, для человека это достаточно морально сложно. Морально, физически, духовно, как угодно. Прям на, все, на всех таких моментах очень сложно, эм, по его мнению, по мнению этого человека, и человек ищет, ищет и прилагает очень большие усилия, и не зря, потому что очень много негативных каких-то эмоций, энергий, ощущений, чувств и какого-то бессилия по отношению вот сейчас, что происходит в жизни. Здесь и страхи, и разочарования в себе, в людях, либо в труде, либо в каком-то определенном человеке. Поэтому вот здесь больше выходит, да. Выходит и, и при этом то -то, тотальное количество такой сил прикладывают к этому, дорогие мои. Вот что происходит в данный момент с человеком, кого вы загадали. А, давайте дальше. В принципе, интересно. Я бы сказала, что здесь выходит, выходит, свой путь находит, уходит от разочарований и тому подобное. Ну, здесь старается человек, правда. Если, допустим, ваш какой-то знакомый, близкий... Да, примите точку зрения этого человека, даже если вы супротив его, <с, <с,> ну, то есть против его точки зрения. Немножко, пожалуйста, примите, потому что это важно для этих людей, кого вы загадали. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант. Что происходит с человеком в данное время? Что происходит с человеком в данное время? что происходит с человеком в данное время. Ну тут вообще жопенько. А по-другому прям сказать, вообще нереально. Даже как-то как-то как-то очень, очень все плачевно, холодно, печально, безнадежно, агрессивно и не знаю. Луна, полнолуния, что там влияет, какие силы. И полная катавасия бреда вокруг человека. Раз, разрухи два, потеря три, катастрофу полнейшие четыре. У человека по этому варианту происходит полнейшая катастрофа в его жизни. Рушится на глазах, рушится бизнес, рушится жизнь. И вот здесь именно крушение всяких нравов, взглядов. Прям проверка практически на прочность этого человека. Дорогие мои, если, если человек хорошим, добром, здравии, здесь ошибка тогда. Здесь, здесь больше про тех людей, которые реально фиаско терпит жизнь, либо терпит именно в данный момент времени. Могу предположить, кто-то расхлебывается с фиаском, который потерпел. Это, Но здесь больше разгребывается с, те, с теми, он сталкивается с теми последствиями, которые натворил в прошлом. Поэтому, дорогие мои, вот здесь какая-то жесть. Честно, жесть, печалька, ужас, ужас, ужас на ножках. Возможно, какие-то обманы у кого-то на работе, у кого-то здесь подстрекания, подстрекательства, у кого-то какие-то тяжелые, судьбоносные, жизненные такие испытания. Просто, ну честно, кошмар происходит, правда. Я прям... Так... Так, да. Ну ладно, давайте дальше. Значит, что у нас тут? В принципе, это, конечно, все очень сильно понятно, но давайте, может быть, спросим дополнительные вопросы, насколько как бы, долго, что можно сделать человеку, чтобы выйти, либо как-то справиться. Давайте советы именно, кто загадывает, если это ваш какой-то близкий, и тот, тот человек, если загадывает именно на себя. Я думаю, здесь человек, кто загадывает на себя вдруг. Вам совет по такому соотношению карт. Ну, мало ли, кто-то, правда, вот на себя загадал. И вот, правда, как, чё, чё, сос, сос, сос, как то, -то. Здесь, дорогие мои, я бы сказала, смиряться, смиряться не поддаваться какому-либо давлению со стороны, если такое давление присутствует. То есть, не близко к сердцу смириться с, с, с тем моментом, что вы пожинаете какие-то плоды либо то что с вами происходит. Я не говорю что здесь надо как-то изменить, но больше нос по ветру, немного оптимизма, немного жизни и все будет чики пуки я бы немножко с оптимистичным таким нотками советов сказала бы то есть не поддаваться возможно развитие на какие-то на развитие какого-то негатива, на какие-то провокационные моменты, больше искать позитива, да, смириться с тем, что происходит в жизни, конечно же, и больше немножечко верить в лучшее. Я бы сказала, это для тех, кто загадывает сам на себя, для тех же, для тех ситуаций. Но придется как-то выкарабкиваться, поэтому я бы сказала, больше держите ушки в остро и хвост пистолетом. Вот я бы сказала больше так, по такому совету. И по соотношению карт. Давайте для тех, кто именно спрашивает о человеке, что же делать этому человеку. <свят> Совет. <свят> да, здесь, здесь также, я бы сказала, есть некоторое смирение, но больше... Не принимать эти удары близко к сердцу именно у этого человека, не втягивать себя в это. То есть, если этот человек к вам относится каким-то боком, не втягивайте проблемы, не перетягивайте эмоционально на себя, потому что здесь оно может происходить. То есть вы эмоционально также нестабильны вместе с этим человеком, потому что вы очень сильно за него либо переживаете, такое здесь может быть, либо как-то это все перети, ну очень сильно перетягиваете. То есть здесь. Да, дорогие мои, кому надо, если как-то отдохнуть от таких мыслей, потому что здесь, мне, здесь бы, мне бы хотелось учесть один момент, что кто загадывает на людей, тот переживает больше, чем нежели тот, на кого вы загадываете. Что самое интересное, и здесь по сочетанию карта оно видно. То есть... Дорогие мои, правда, взгляните в правде в глаза. Я не говорю, что это не ваша проблема. Это вас касается, потому что вы это принимаете также близко к сердцу. Может быть, это вам родной человек, может быть, также вы за него как-то переживаете. Я бы сказала, что какие-то такие вещи, они имеют некую свою цикличность и завершенность. Закройте эту тему, если вам надо закрыть какую-то определенную тему, которая вам очень мешает жить. Подумайте по существу, а не принимайте всю эту боль в свою голову. Следите больше за своей жизнью и за своим каким-то существованием и тем, что вы делаете, дорогие мои. Здесь больше позаботьтесь сами о себе в начале, нежели об этом человеке. Но здесь вот именно большая тематика. Я и говорю, что здесь больше страдают порой люди, кто загадывает на этого человека, а не, кто им, а не сам загадываемый. Поэтому сначала разберитесь со своей головой, рассудите все именно конкретно, какие, какие вещи вам важны и нужны в жизни. Сделайте сначала для себя и разберитесь себе сначала каких-то своих жизненных притирках, нежели этого человека. Здесь немножко разборов самих себе, именно кто загадывает на этого человека. Потому что здесь, возможно, даже есть какие-то проблемы, которые касаются вас через этого человека, либо напрямую... По отношению к вам обои. Но все равно разберитесь сначала со своей жизнью, нежели прилагать какие-то усилия по отношению к другому человеку, которому вы загадывали. Поэтому вот здесь вот такая какая-то вещь. Вот такое происходит э, по варианту такому интересному, дорогие мои. Да, здесь вот как ни странно, но такое есть. Слушать советов, не слушать советов от карты – это ваше дело, то есть я ничего не хочу сказать, но если хотите, то вот вам информация. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Что происходит с человеком в данное время? Что происходит с человеком по третьему варианту в данное время? Ой, мутит, была мутит вас человек, честно говоря, очень сильно. Что-то он творит, что-то он делает. Возможно, в каких-то хитростях, хитросплетениях каких-то. А может быть, <клес> <клес> он а, <клес> применяет какие-то свои знания на практике. Но именно творит, вытворяет, делает все самое интересное в его жизни. <клес> Вот что происходит. Человек под своей... Он держит власть над своей жизнью, реализовывает свои таланты, потенциалы, то, что он умеет, то, что он думает и то, что он делает. Также может хитрить этот человек, также может и как-то что-то делать, но не говоря каким-то определенным либо количеству людей, либо другим просто. Просто ведет некоторую тихую жизнь с собой, с самим собой мирно. Поэтому здесь больше творит, вытворяет, работает, делает, любит, не любит, но именно как-то занимается больше своей жизнью, возможно, самореализовывается, также, я не удивлюсь, и учится, либо доучивается до, в жизни, но здесь самореализация, карьера, бизнес, и у кого-то здоровье, то есть занимается своей жизнью по полной. Здесь, если вы загадывали на того человека, кто от вас далеко, здесь не переживайте, человек мутит, что-то делает, что-то выкарабкивается, как-то не заостряет внимание на каком-то негативе, а больше на возможностях в жизни и хватается за попавшиеся какие-то, возможно, подработки, работы и тому подобное. Но именно как-то мутит, была мутит в своей жизни интересную водицу, дабы ею напиться. Вот, поэтому если вы спрашивали о ком-то далеко, о ком вы волнуетесь, здесь за человека переживать не о чем, у человека достаточно все хорошо и стабильно, просто он делает все возможное в своей жизни, и то, на что он выучился, на то, что он умеет, и на то, что он вообще способен в жизни. Если вы спрашиваете про своего любимого человека, то человек более-менее реализовывается в жизни, как-никак, какие-то, возможно, мутки, баламутки также мутят, возможно, также какие-то хитросплетения. Это, это может происходить, но иногда семерка мечей указывает на то, что человек просто делает какие-то свои дела, особо не приплетая каких-то людей к каким-то своим проблемам, просто в тихомолку никому не говорят. то есть какие у него проблемы, что его вот Тревожит, что ее тревожит, а просто делая свои дела и то, что необходимо. Возможно, здесь человек реализовывает свои таланты. Может человек также по этому сочетанию и учиться чему-то. Но здесь именно реализация своих, своего потенциала жизненного и возможностей. И он развивается, этот человек. Он не стоит на месте ни в коем разе. Поэтому можете быть в принципе спокойны. <как> в некоторых таких случаях. Поэтому ну, в жизни человека происходят изменения, но я бы сказала, под руководством своего какого-то внимания, своего, своей какой-то позиции в жизни. То есть он берет ответственность за свою собственную жизнь. Дорогие мои, вот так вот, что происходит с человеком в данное время. Поэтому спасибо вам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 Uh -huh. Человек что-то очень сильно неприятное для себя пережил. Возможно, большинство это будет относиться к мужчинам. Um, да, человек чему-то сейчас обучается, учится каким-то новым знаниям, либо, возможно, ведет какие-то диалоги с какими-то людьми, либо какие-то контракты здесь также могут согласовываться. Но <клево> человек учится, но с помощью кого-то. С помощью кого-то, с каких-то источников, либо заключает договора, либо учится, как надо жить. То есть, ну, здесь вот именно... но ну, человек что-то, я бы сказала, как-то в потере. Да, потерял какую-то некоторую поддержку, опору, возможно, женщину, либо отношения с женщиной. То есть, я не исключаю каких-то потерь, какой-то... Человек, возможно, не получает должного внимания к себе со стороны женщины, если у человека присутствует женщина. Но я не исключаю здесь большинство, конечно же, потери, возможно, потери именно семьи, там дочь, дочь и жена, либо потеря, я не говорю в прямом смысле, она может и в таком и в таком, я не исключаю по пятерке чаш, такое значение присутствует. Но я бы не сказала, что это ко всем. Здесь может просто как не хватать любви, не хватать поддержки, теплоты от некоторых женщин в жизни у человека. Важная женщина в жизни человек. Очень сильно важна. Будь то мама, будь то жена бывшая, будь то его жена настоящая. То есть нехватка внимания, нехватка поддержки, нехватка чего-то. Либо самих этих людей, либо кого-то из близких. Но именно нехватка. Поэтому здесь именно самое-самое то, что человек уложит, что ему что-то не хватает, либо кого-то не хватает в жизни. Вот что его, в принципе, отличает от социальных, если что, вариантах. Но сейчас человек договаривается, учится, возможно, развивает свой бизнес, либо развивает сам себя. Также через кого-то, я бы сказал. То есть здесь какая то общественная знание, общественная жизнь присутствует в жизни человека. Какие-то договора, какие-то условия, какие-то устои, неустои. Да, также, также есть финансовые потери, но они незначительные они незначительно финансовые такие интересные потери. То есть здесь во благо, здесь теряются деньги во благо э, дальнейшим успехам, дальнейшего развитию и тому подобное. То есть человеку в принципе здесь все в порядке, если смотреть с точки зрения жизни, бытовухи, развития. Но не хватает любви, поддержки, внимания женщины, либо вообще этих людей, у этого человека не присутствует жизнь, это ему немножечко гложет, немножечко печально, немножко давит на его чувства и Эмоций. вот но здесь в принципе вот в этой стороне все в порядке то есть его личная жизнь не особо касается э, каких-то таких значит, э, каких-то изменений и вещей которые он делает то есть человека, я могу по такому сочетанию сказать да может эмоционально как-то страдать от этого всего но при этом дела он свои знает дела он свои делает и отличает и он знает, что надо отличать, надо комбинировать всю жизнь, и надо отличать работу и личную жизнь. То есть он не впутывает, не вмешивает это все различно для этого человека, для большинства давайте этих людей. Но здесь происходит нехватка. Давайте совет, если совет этому молодому человеку, если он на сам на себя, допустим, загадывает, но ну, здесь преимущественно на молодого человека. Если на даму вы загадываете, то здесь может проигрываться и наоборот, как нехватка молодого человека, либо его внимания, либо его чувств и тому подобное. То есть здесь вот именно нехватка его такого внимания, а здесь нехватка ее такого так, поддержки. Вот здесь больше поддержки, а если женская сторона, то любви. Вот. Давайте совет для мужчин по этому варианту. Для мужчин. Не стоит бояться. Не стоит бояться, а стоит противостоять. Да, сто, стоит возложить на себя какую-то силу ответственности э, за свои также поступки. Но здесь дела придется делать, дорогие мои. Здесь вам не стоит бояться, стоит поднапрячься, стоит прилагать очень много усилий. Хотя я и так вижу, что прилагается очень много усилий. Но не стоит просто как-то за какими-то страхами прятаться, если такие присутствуют. То есть здесь немножечко даже, я бы сказала, не то чтобы оголиться, а... Возможно, также, я бы сказала, понять чувства и эмоции другого человека, если вы в отношениях, либо разобраться в своих же чувствах и эмоциях по отношению к миру. Здесь немножко разбор в себе. Очень бы, посоветую, я бы, если мужчина загадывает сам на себя, разобраться в самом себе и в каких-то своих жизненных оппозициях, что мешает вам двигаться в каком-то направлении в любом плане, если есть такие проблемы. Вот. но здесь разобраться с какими-то страхами и устоями в жизни, потому что здесь какие-то предрассудки. Вот здесь предрассудки, они могут присутствовать в мужчине. Ладненько. Давайте м -м, совет, если для женщин по этому варианту. Женщин, ну, я бы сказала здесь женщина, мужчина все, все вот именно работа, одно, это другое. То есть здесь не влияет. Здесь развитие именно какое-то социальное и денег, и всего самого вкусного, здесь одно. Любовная история здесь хромает. Поэтому, возможно, здесь женщина с ребенком. Я не исключаю, может быть, чувствуете какие-то некоторые чувства одиночества. Тоже не исключаю. Ладно. Но здесь не хватает жен... мужской любви просто. Возможно, просто в этот период от определенного человека. Давайте совет женщине от карту. Ой, заметьте, девчонки с собой... Правда, да займитесь собой, вот своими достижениями, позвольте, побалуйте себя, я бы сказала, отдохните. Тут немножечко углубитесь в, свои, в свое совершенствование. Углубитесь также, возможно, с кем-то погуляйте, с кем-то походите. По социальной ж... Обратите внимание на свою социальную жизнь и на то, как вы ведете себя со сообществом. Также здесь одержите несколько побед для себя, не знаю, купите себе какую-то взамен не знаю, ну, ну, ну, камешек. Вот я, я молодец, я куплю себе камешек. Либо и за скатерть. Ну, позвольте себе, побалуйте себя немножечко как-то не принимайте особо каких-то драматических решений в жизни, а просто обратите внимание на себя. Здесь каждый именно должен внимание на себя, вне зависимости даже мужчина, женщина, но обращает внимание на себя. Мужчине на свои страхи, на свое подсознание, на то, что он боится, и чего он приверженец и чего он именно добивается. Женщина же наоборот, больше себя посмотрите со всех ракурсов, накрасьтесь, приведите себя в порядок, сделайте себе массаж, лук, не знаю, что-то приятное. При этом не особо какими-то решениями задумайтесь. Возможно, просто не времечко как-то действовать. Возможно, просто рассмотрите свои какие-то свои, свои какие женские принципы, либо какое-то свое, свое именно, как оно должно строиться. Просто рассмотрите свою жизнь с разных точек зрения немножечко, но при этом не принимая какие-то серьезные, прям а, вот я решила, пошла, все. То есть здесь не надо вот именно вот что-то решать. Что-то рассмотреть для себя, какие-то перспективки, да, это было бы здорово, но что-то решать пока рановато для некоторых тут женщин. Поэтому побалуйте себя, одержите несколько побед, не знаю, выиграйте в дартс кого-нибудь, либо саму себя. Вот как тут? то держите какие-то победы, они придаст вам некоторую значимость, они поды подымет ваше какое-то восприятие. Они также поднимут вашу самооценку в жизни. Ну, здесь займитесь собой. Мужчина, я сказала. Поэтому <coughs> вот, короче, как-то так. Uh, спасибо, то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте уведомления, колокольчик. И всего вам, правда, самого наилучшего. До следующих видео. И пока-пока.